друзья всем привет сейчас я нахожусь на одной мансардной крыше здесь уже производит утепление производим утепление не мы производит утепление какая-то бригада значит сейчас я вам буду показывать качество выполненных работ заказчик и хозяин этого дома этой мансардной крыши засомневался в качестве сейчас вот я вам покажу примерно в чем он конкретно засомневался и оценим э, качество утепления конкретно на этой мансардной крыше. Сейчас я переверну, свет возьмем. Вот этот вот утеплитель, его сняли, ну, тут видите, частично утепление есть, частично утепление, утеплитель, который был в крыше, его сняли, демонтировали, вот с этой стороны тоже если мы посмотрим здесь уже валяется утепление утеплитель который был вот здесь вот между стропилами посмотрите какой вот например вот здесь вот широкий шаг тут наверное сантиметров 90 вот что здесь ну хорошо то что здесь есть вот эта вот пленка диффузионная мембрана то есть мы к ней можем непосредственно укладывать утеплитель вот пленка здесь вот не проклеена покажу перевернем свет. Пленка здесь не проклеена, но ее можно проклеить изнутри. Контрейка здесь всего лишь с половиной сантиметра я посмотрел. Утеплитель, которым утепляли это каменный вата Rockwell Scandic. Толщиной по 5 сантиметров его брали. Заказчик хочет использовать вот такой вот утеплитель Tepnoknauf толщиной 10 сантиметров. Это минеральная вата. Нарезать его поперек. И вставлять вот ну, между стропил давайте дальше пройдем здесь вот есть вентиляционная труба здесь вот идет у нас ну, вот участок который не разобрали не демонтировали в общей сложности здесь планируется толщина утепления 25 сантиметров вот здесь вот видно 20 стропилка поперек наших брусок 50 на 50 обрезной И соответственно идет поперек вот такое вот утепление идет пароизоляционную пленку из Аспан Б. Бюджетный вариант пароизоляционных пленок вот. и заказчик, который нанял бригаду. Его такое качество работы не удовлетворяет. Сейчас мы давайте на свету. Посмотрим здесь вот вот эти вот вмятины. А, так, что здесь? Ну, вот здесь вот видно вот такими вот комками. комками. Здесь вот видно, что ну, утеплено не очень качественно. Здесь вот а, видно, как утеплитель идет. Здесь вот вот такие вот зазоры. Здесь вот... Здесь вот, ну вот идет стыковка. Вот. Здесь какая проблема у заказчика? Он, в принципе, хочет, чтобы мы ему эту крышу утеплили, но по срокам мы можем, скажем так, ее утеплить только в январе. Вот. Соответственно, ему, у него дом уже отапливается, и нужно сделать так, чтобы э, с крыши никаких косяков э, не произошло. Теоретически я подумал, что, э, что вот у него есть перекрытие, да, вот. мы подумали, что его можно вот так вот закрыть, топить только первый этаж, а второй этаж не, не топить. Но... Если присмотреться, видно, что это перекрытие, оно идет каркасное, и сверху идет пароизоляционная пленка. И если, и если э, в течение месяца там, или полтора месяца, плюс-минус, первый этаж будет отапливаться, соответственно, там есть какая-то влажность, этот, эта влага будет попадать в любом случае, с учетом того, как мы видим, что уложена эта ну, пароизоляционная пленка очень некачественно, да, в любом случае туда будут попадать пары и, соответственно, при перепаде температуры этот пар может конденсировать и с перекрытием может произойти косяк. Вот, топить вот такое состояние крыши, ну, я не знаю, тоже, наверное, проблематично, поэтому в идеальном случае, конечно, заказчику нужно максимально быстро эту крышу утеплять так, чтобы он мог уже нормально, полноценно отапливать дом и чтобы у него, в принципе, ни с какими с какими конструктивными элементами не произошел косяк. Сегодня я приеду домой, подумаю, что с этой кровью сделать. Как лучше вернее поступить заказчику, предложу ему какие-то дам ему какие-то рекомендации, чтобы он уже понимал, что ему лучше делать: ждать нас, либо максимально быстро закрывать эту кровлю. Утеплителем делать нормальную пароизоляционную пленку качественно ее везде приклеивать, чтобы конструкция получилась максимально такой энергоэффективной, максимально воздухо- и паронепроницаемой. Не могу сказать, что тут вообще все пипец, прям все завтра, если так вот утеплить крышу, завтра развалится дом, но, вернее, судя по одному ролику, который у меня есть на канале про утепление мансардной крыши, когда я примерно показывал Такое же качество утепления, мне там многие напихали по поводу того, что можно где-то что-то позатыкать, где-то что-то подпихнуть, какой-то кусочек утеплителя, и все будет типа нормально. Но не всех это устраивает, такое качество утепления. Поэтому вот есть заказчики, такие же, как я, которые к своей работе и к требованиям вообще каких-либо строительных конструкций относятся более жестко. Вот. Соответственно, когда мы плохо выполняем свою работу, может получиться вот такая вот картина, когда куча утеплителя вот так вот будет валяться. И строители, которые выполняют вот так вот, вот так вот по качеству работы, да, они очень часто сбегают со стройки, оставляют свои инструменты и потом не берут потом не берут телефон. Поэтому, такая вот крыша небольшой вот такой сегодня обзорчик стройте правильно чтобы в дальнейшем клиенты нам говорили спасибо а не сбегали со стройки все всем пока